Приветствую вас, дорогие представители знака Зодиака Рак! Надеюсь, что вы хорошо отдохнули. И сейчас мы будем с вами переступать к прогнозу на следующий период с 8, января, с 8 января по 30 января. Дело в том, что в этот период Венера будет для вас занимать очень интересное положение, она будет проходить по символическому вашему дому партнерства, поэтому в партнерстве возможны интересные изменения. Ну, сама по себе Венера в Козероге, она достаточно рациональна, практична, она исключает любые какие-то непредвиденные решения, она, как правило, принимает правильно взвешенные решения. И это для вас очень и очень хорошо Ну, Как минимум вы свои эмоции отодвините на второй план И сможете в плане партнерства Наконец-то сделать правильный выбор Который вас впоследствии порадует Поймете, что ну, важна не только любовь Но и важно то, что остается после нее Когда она уходит Также очень важным будет у нас Вхождение двух важных планет они уже зашли в знак зодиака водолей юпитер и сатурн если юпитер здесь где-то годик походит то сатурн здесь останется на пару лет для вас это водолей это сфера чужих денег заемных средств ну иногда она ну не иногда а периодически она связана с опасными ситуациями с эзотерикой в зависимости от того какие там будут складываться аспекты и, соответственно, эти планеты, они, как правило, несут глобальные перемены в данной сфере жизни. Ну а теперь посмотрим, с каким настроением вы вступите в данный период. Обратите внимание на вот этот прекрасный аспект между Марсом и Венерой. Вот этот он тригончик зелененький. Для вас Марс здесь находится в символическом в одиннадцатом доме друзей, значит, друзья и партнеры, друзья и партнеры. То есть, может быть, какая-то поддержка со стороны своих друзей, может быть, вы сможете как-то очень хорошо посотрудничать. Что-то будет очень приятное. Приятные события между вами и теми людьми, которых вы считаете своими друзьями. Возможно, также и примирением. Кстати, благоприятное время для знакомства, но учтите, оно очень краткосрочное, буквально тут 8-9 число. И, и Меркурий соединится 10 числа с Сатурном. Также еще обратите внимание на то, что Меркурий также переходит 8 числа в Водолей. Меркурий – это общение, контакты, передвижения. Знаете, вот удачное наступит время для того, чтобы договариваться с кем-то о заеме, о заемных средствах, а может быть работать на чужих ресурсах. Что для меня, допустим, восьмой дом, у вас здесь целая связка планет в восьмом доме, и вот у меня, допустим, это как-то так немножечко напрягает. Но единственное, для чего это может хорошо сработать, это вот для тех, кто... Работает, кстати, для тех, кто работает на себя, это тоже очень хороший дом. Это говорит о том, что вы можете рассчитывать сами на себя, то есть сможете построить какой-то свой собственный бизнес. Особенно, особенно для вас благоприятным будет февраль, но там не первая половина, а скорее всего конец уже, там где-то после двадцатых чисел, когда... Меркурий станет прямым, но я об этом расскажу уже в следующем прогнозе. Но ну, а пока 10 числа постарайтесь быть очень осторожными в принятии решений. И вы знаете, здесь есть риск того, что у вас о чем-то получится договориться, но как будто бы это будет ненадолго. Ну, смотрите, все равно вам это нужно. Пробуйте как минимум до 30. Января ваша деятельность, она должна быть успешной. С 11 числа Меркурий соединяется с Юпитером. Это счастливые поездки, путешествия, знакомства. 13 января Марс становится в точном квадрате с Сатурном. Сам по себе этот знак вызывает напряжение. И вы знаете, вот то, что касалось раньше для вас стабильным, Здесь может уверенность в этом пошатнуться. И здесь напрямую это связано с, знаете, как работа в больших коллективах и с вашим дружеским окружением. Могут быть некоторые рассоры, недопонимания, что-то может пойти не так. Плюс 14 января также не очень благоприятный день. Могут быть вокруг вас какие-то такие процессы, которые, может быть, вас и прямо и не затронут, но тем не менее, ну, как-то не прямо, но косвенно вас коснутся, и они будут касаться перемен. Перемен может быть в руководстве, перемены в руководстве, перемены в условиях, с которыми, в условиях на которых вы сотрудничаете. Что-то будет. Так, Еще 18 числа ожидаете сюрприз. Ну, я думаю, этот аспект может работать 17 числа также. Сюрприз, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Юпитер квадратик урану. Вот он Уран, вот он Юпитер Юпитер у нас в 8 доме, Уран в одиннадцатом. Ну, я думаю, что в лучшем случае Это может быть получение некой суммы денег Ну, это плюс Ну, в худшем это, наоборот, не получение этой суммы денег Так, 20 января Марс соединится с Ураном в Тельце И вы знаете, как правило, вот это соединение Марса и Юпитера Еще плюс здесь подключается Лилит Они говорят о неких крупных разрушительных процессах и, как правило, они связаны с мужскими энергиями. То есть у вас с мужчинами может что-то пойти не так. А может быть, ну, если вы сам мужчина, то у вас лично в вашей жизни может быть некие такие неприятные последствия каких-либо ваших, ваших дел в сфере финансов, может быть, с имуществом, ну то лю любой абсолютно может сферой коснуться, но что-то неприятное и оно связано с разрушениями. Но опять же <coughs> этот аспект он действует достаточно краткосрочно и если у вас, в общем-то, не намечалось ну, никаких либо там каких-то таких, ну то есть все достаточно стабильно и вы не чувствуете за собой там, чего-то такого хрупкого или неуверенных, может быть, в чем-то, а наоборот, уверены, что все очень стабильно, все хорошо, и не должно, то есть ничего не предвещает беды, то вполне возможно, вы и проскочите. Потому что прям такое, чтобы у всех там все развалилось, то такого не бывает. Только лишь для тех, у кого к этому есть определенная склонность, предпосылки, правильно? Теперь, 23 января. 23 января, ну и смотрите, можете там плюс-минус назад пару дней тоже. Там 21, 22, 23, 24, очень хорошо работает спец, секстиль от Венеры к... Нептун. Нептун у вас в девятом доме. Смотрите, здесь ожидают благоприятные события для тех, кто занят творчеством, для тех, кто имеет какие-либо связи с иностранцами, иностранными компаниями, для тех, кто связан с искусством, с высшим образованием. Вот здесь, в этой области вас ожидают какие-то удачи и приятные, и приятные события. 28 числа состоится полнолуние 27-го многие могут Раки 100% почувствуют То есть вот кто-кто а Раки очень чувствительны к полнолуниям Поэтому вас я предупреждаю Постарайтесь свое эмоциональное состояние ну, не, не, не подвергать каким-то ли, Либо таким острым переменам То знаете что Если вы чувствуете какой-то дискомфорт Это временно, день-два и все пройдет Постарайтесь не скандалить, и, ну, если хочется поплакать, поплачьте, ну, если нет, значит отвлекитесь чем-то приятным. Теперь э, оно произойдет, это полнолуние в, в льве. Да, если я не ошибаюсь, да, и для вас, Лев, второй дом, дом денег, ну, возможно, будут переживания из-за финансов. Вот такое вот. Не переживайте, все будет хорошо. Тут еще у вас параллельно соединится, кстати, Венера с Плутоном в доме партнерства. Но вообще интересное очень произойдет событие для тех, кто планирует какую-то встречу, для тех, кто планирует, может быть, какие-то приятные события. Что-то связанное со своим партнером Вот здесь есть шанс того, что это осуществится Вообще супер было бы познакомиться на этом периоде Очень хороший, богатый Потому что вот этот аспект сам по себе Он считается аспектом богатства Поэтому есть шанс встретить кого-то Или получить, может быть, очень какую-то интересную Финансовую компенсацию Или подарочек, подарочек, выплаты, подарки но этот аспект действует достаточно быстро, буквально 1-2 дня он уходит. И еще, учитывайте, что с 30 числа Меркурий становится ретроградным. Меркурий наше общение. Он будет долгое время идти по вашему восьмому дому. И восьмой дом не забываем, он связан с какими-то опасными ситуациями. Может быть, что-то по здоровью придется решать, но в основном он работает по сфере чужих денег, чужих ресурсов. Может быть, у вас будет необходимость. Работать, сотрудничать с людьми на их условиях, на их ресурсах. Ну, в общем-то, это и неплохо в данном случае. С, 30, с 30, да, 30 числа вы войдете в фазу на 3 недели, когда нужно все доделывать будет. Поэтому, если у вас есть планы что-то начинать, начинайте это уже здесь и сейчас. Теперь, я, по многочисленным просьбам, я перешла немножечко в другой формат в плане советов. Раньше это был совет от Оракула, теперь это будет совет от Таро. Если вам будет интересно это, если вам это подойдет, значит, пишите свои комментарии. Как меня учили психологи, mm -hmm. идти нужно... За клиентом. Что клиент хочет, то я и делаю. Итак, то, как вас будут воспринимать окружающие, это солнце. Вы будете солнышком, будете светить и радовать окружение. И сами будете очень счастливы. Поэтому здесь лучшего даже и не придумаешь. Что касается ситуации в дома, дома в семье, здесь выпала карта мир. Мир – это расширение, это... Знаете, окончание какого-то непонятного процесса, и наконец-то вы получаете некий результат, которого вы ожидаете. По четверке жезлов это может быть и переезд, это может быть покупка недвижимости, ну, что-то приятное в стенах вашего дома. Кстати, еще, еще это сочетание может говорить о свадьбе. Ну, для тех, у кого... кто собирается... Теперь, сфера связана с карьерой. Здесь дьявол, что касается денег, карьеры, то здесь все четко и стабильно. По уточнению рыцарь Пентакли, смотрите, вам сейчас в этот период не рекомендуется что-то менять. То, что вы уже себе наметили, этим путем исследуйте. Возможно, ваше продвижение будет медленным, но надежным, пусть мал маленькими шагами, но уверенно, надежно и надолго что же касается партнерства, партнерства то по отшельнику вы пока отодвигаетесь от очень близкого общения и не слишком хотите эмоционально ввязываться в отношения здесь указано уточняется семерка мечей знаете такое чувство что партнеры ваши они как-то могут вас добиваться активно а вот вы как-то в чем-то знаете может быть будете чувствовать если ну кто-то может чувствовать опустошенность а кто-то может просто э, свой фокус внимания переводить ну, на нечто другое на какие-то другие интересы своей жизни. На самом деле, главный совет ваш в этот период – это смерть. Смерть говорит о глобальных трансформациях и переменах в вашей жизни. То есть они у вас уже наступили, они уже идут, и вам от них никуда не уйти. По уточнению, по шиту, как правило, говорит о том, что вы перерождаетесь, как из гусеницы бабочку, и поэтому ну, вам все, что вам остается, это только лишь принять как данность то, что с вами происходит, брать в руки свою жизнь и идти дальше. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезным, не забывайте меня лайкать, комментировать, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем периоде.